решением очень интересную тему затронул как связано наше время и время 30 -50 х 50 годов время репрессий и прозвучала такая мысль, что с одной стороны их не стоит сравнивать, потому что ну, понятно, ситуации разные и вообще все-все, наверное, разное, а с другой стороны есть то, что, наверное, во все времена одинаково, это психология людей, и, в принципе, меня всегда интересовала психология насилия, то есть как человек доходит до того, что он становится на стороне карающего, на стороне репрессирующего, почему вообще с ним это происходит, вот. и вот я уже рассказывала про альбом «Один страшный день», и я э, это немножечко там исследовала. У меня есть песня э, под названием «Извинись». Я ее сегодня петь не буду, потому что она содержит бранные слова, Вот, но историю расскажу. У нас был в Северном районный активист, который занимался проблемами ЖКХ, и в какой-то момент он видимо, стал мешать кому-то в верхах в управе, и а, на него, соответственно, наслали ребят крепких а, условно-кавказской национальности, которые его несколько раз побили. А, вот Соответственно, он обращался в милицию, но милиция ему помочь ничем не смогла, в итоге он уехал из поселка. А, в общем, получилось так, что за него никто не вступился. И... А, я написала эту песню, и, если вкратце, для меня этот вообще феномен насилия он состоит в том, что, во-первых, люди, почему люди это делают, понятно, что там ну, есть человеческая подлость и все такое, во-первых, люди получают власть, они, естественно, ощущают себя в какой-то мере безнаказанными, то есть за ними стоит какая-то сила и когда человек получает власть, в общем, очень, наверное, ну, мало людей существует, кому сложно в этой ситуации удержать себя в руках, не начать проявлять какие-то там свои качества худшие, наверное. Вот. А во-вторых, сейчас очень многое из того, что делают, из того, что происходит репрессивного, оправдается тем, что, ну, например, чем... Как оправдывают нашего президента, да? Ну, слова примерно такие. Ну, он, конечно, то-то и то-то делает, он такие-то, такие-то гадости делает, но зато он сохранил страну. Вот, зато он не дал стране развалиться. Вот, и он, а, зато он отражает а, различных там иноземных захватчиков. Благодаря ему мы целы, и никто нас не завоевал. Вот. То есть вот такая штука, как э, акцент, акцент на внешних врагах. Э, и вот он, наверное, это, ну, этот момент он наиболее важен. То есть человек, когда он ощущает, что есть враги, да, у него есть настрой, он начинает людей, других людей, которые ну, там, по его представлениям на стороне врагов. Он, соответственно, да, вот, как Володя спел, он начинает их расчеловечивать просто. Вот такая вот интересная история. Вот, и, в общем, ну, я И вместо песни «Извинись», я спою другую песню, сверхъестественное отбор, отбора в общем, о человеческих путях, как происходит человеческий выбор, в принципе. Естественный отбор Твою судьбу не покажет ни один прибор Человеческой природе наперекор Идет неестественный отбор Сверхъестественный отбор Листочек с личным делом в топку Готов приговор, надежен хромосомный набор Сверхъестественный отбор все поначалу просто, сперва идут те, кто покрупней, посильней, поумнее, им достанется больше, имущим прибудут деньги, славы в подчинении люди, и неспроста на таких позициях многое дано. Все страсти их самый верх а самое дно импировать им же стреляться Эго их оружие Их же погибли этой стали Предстоит закаляться Подумают те, что послабей Поглубей, порыхлей Что поспособнее сливки снимают Но часто удача поманит И быстро обломает на словах Мы могли б, если хотели Правда в том, что не могли Не дают, не сдюжат Каждый из них недостаточно разбужен, ни холоден и ни горяч Главный вызов на войне или на смертном мадре. Там, где нечего терять сверхъестественный отбор, твою судьбу. Покажет ни один прибор, человеческой природе На перекоры идет Неестественный отбор, сверхъестественный отбор Листочек с личным делом в топку Готов приговор, надежен Хромосомный набор, сверхъестественный отбор А бывает у иных. Особый расклад, без родителей, коллеги, слепые, без ног или рук Мир для них с рождения демонстрация ада Квест с прохождением всех мыслимых мук Таким только терпеть и карабкаться Кто, как может, кого-то рано заберут Кто-то не серпит, кто-то приумножит Тропка узка и в рай лишь за одно усилие Их слово, за что именно мне, мое бессилие Бывают непохожие на тех, кто оказались в этом колесе Растут обычные, как все, но на них система дает сбой Жирного стучат по каждому, но дробится не любой Волонтеры в больницах, в поисковых отрядах, добровольцы Многодетные мамы, монахи, миротворцы. Всякий, кто помнит то, что в детстве кажется совсем простым И любой из них рядом с тобой может стать святым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 Хромосомный набор, сверхъестественный отбор Неважен хромосомный набор, сверхъестественный отбор Сейчас я хочу рассказать об истории одной не своей В начале двухтысячных годов я работала с таким человеком по имени Наталья Бертоци у нас была команда «Город Маконда», и она нам помогла, помогала забивать концерты. Ну, в общем, мы общаемся и по сей день. И она недавно выложила, вот как раз вчера, свою историю. Меня всегда интересовало, почему у нее такая интересная фамилия Бертоци. Оказывается, ее дедушка Алин Алинта Бертоци, он приехал в свое время в Россию, спасаясь от Муссолини и он в итоге попал в лапы НКВД он был арестован в начале 38-го и расстрелян через несколько месяцев вот такая вот история как, бы, как ну, которая говорит о том, что вот среди нас, там, среди всех кто, с кем мы общаемся ну, могут быть такие у каждого могут быть такие предки и хорошо, очень хорошо если люди об этом знают и особенно если они этим делятся мне кажется это очень важно не забывать и знакомить всех окружающих с этими историями потому что я говорю сейчас очень много спекуляций на тему что вот этого не было бессмертный барак придуман все это там сфальсифицировано сымитировано вот, мне кажется, что таких доказательств, которые а, должны подтверждать те времена, должно быть ну, то есть должно быть больше. И они должны быть. А, пусть люди об этом знают и а, не забывают. лет назад один радушный фонтан, а вокруг заплетен дикий виноград, и у порога цветет каштан. Мне казалось, не один заповедный час до смертного порога дан, и протянили руку, вот он здесь при нас, дом, где цветет каштан. Oh, Каштана цвет, а подойти не могу нет. И совсем не важно, где я родилась, я навечно из этих мест. За порогом яблоня огнем налилась, светлый дом и за каштаном крест. Побывай сотни сказочных мест, а выйди весь невероятный свет. Среды у всяких плодов есть свой особый час, драгоценная правекоремет, цвет твоих любимых глаз. Я живу давно, и меня не проймешь, обычай дорогой, братан. Но запросто кидает дрожь напоминание о доме, где цветет каштан. Что я могу, кроме битвы, за чудо, за то, о чем здесь пою? Нас немало таких, не стесняясь, шлюты, взломавших судьбу свою, не узнавших звезду, восходящую в срок, Уничтоживших свой рассвет. Даже если не пустят, и на порог Не сгубить вы каштан от свет. Мне бы голову, как много лет назад Жил то ангел, ней то шайтан, А вокруг запретен дикий виноград, И у порога цветет каштан. И у порога цветет каштан, а вечно в сердце моем каштан. Вопрос. Я еще, ну, как с лимитом времени, не исчерпан еще? Тебе сколько надо? Ну, не знаю. Я хотела еще одну песенку коротенькую, успеть и пару слов сказать. Да, мы... Конечно да. В общем, тоже эта песня, это история, может быть, не связана совершенно с темой. ну Она косвенно, может быть, она, наверное, косвенно связана. Это песня про место в Южном Бутово. В общем, это уже история места, где была наша деревня, и которые ну, и дом, который у нас отобрали, когда, точнее, не отобрали половину земли, а, которая у нас была, у нас отобрали вот уже теперь, когда а, в Южном Бутыло началось строительство коттеджей, то есть это уже в наше время, история а, а, как бы вот конца 90-х, ну, начала 2000-х годов. Вот. Нам пришлось остатки То, что у нас осталось продать И съехать оттуда Ну, я к тому, что Все, к сожалению, повторяется Что точно так же, как большевики там Отбирали Отобрали дом, когда-то у моей прабабушки также новая власть Совершенно теми же способами Отобрала у нас Наше, можно сказать Родовое имение Вот Это с, ну, тоже не знаю своего рода <смех> это, это конечно же не репрессии никто не погиб но в общем-то методы очень похожие вот и последнюю песню которую я хотела спеть это песня закон старая песня ну, наверное тут уже много было сказано что что бы с нами не случилось нас спасет только один закон Божий. Ценой убрешив в пробитой Ценою знака при ответе извне, ценою тех, кто рядом со мной, ценою этой ради жизни иной, ценой прогулок меж Ценой того, что за мною уже, ценою всего подчиняюсь твоему закону. Скорую речь Ценою того, что удалось Превозмочь Ценой того, кому уже Не помочь Ценою всего подчиняюсь своему Ценой чести при позорном